Песня Анатолия Киреева «Подари мне рассвет» Подари мне рассвет у зеленой палатки Подари самолет высоко в как хочется знать Раскалённое солнце сосну в руках. Кто-то выключит свет, лампу солнца поддуй и зажгутся костры. И голоса зазвенят, ах как хочется петь, ах как хочется слушать, ах как хочется жить. Всех подряд, ах как хочется петь, ах как хочется слушать, ах как хочется жить и любить всех подряд. Скоро будет гроза, по известным приметам, но ну, летит, но ну, гремит и пройдет полчаса, ах как пахнет дождем, это звон. Подари мне рассвет у зеленой палатки, подари самолет, высоко в облака, Ах как хочется знать, что с тобой все в порядке, Раскаленное солнце в основых руках. Ах, как хочется знать, что Звучит